Ламалеку! Какие горы! О, самолет летит, ребят! Ауф! Ауф! Ау! Ау. Ау. Ау! Это паркур, новое движение, путь самый выраженный. Ой, солнце вышло. Ты дурак? Блять, мы самолетик доставали. Ты конченый. Ты конченый. Бегите, я. Конченый! Уфка! Пошла по Все! Делайте трюки! Йоу. Разве? Смазато лоб, йо! Уроба! Торты. торт! Я Вот едим. У -у -у. Какие красивые виды. Приехал в дивногор снимать цветочки. Привет. О. Вот я и попарился в этой банке ребятки. Банька во. А -а -а. Дивногорск классный город, ребятки. Всем советую. Короче, неделя была дождей. Сейчас, короче, очень холодная погода и все так, все так плохо, все так плохо с погодой. Одни дожди до свидания и ее я короче купил розы своей даме вот сейчас я дождусь ее напишу ей и дальше увидим что будет у нас что у нас будет сейчас вы увидите где я встречусь на каком месте вот смотрите вот ребятки какое красивое место замечательное место ждем замечательную девушку Йо, до встречи. Йо, здорово, всем ребят! Сейчас я вам покажу гидроэлектростанцию. Я ее увидел впервые. Это такой трэш. Только я я могу спуститься? Чтобы не было видно... Не, может у меня... Да все, снимаю. Короче, так, сейчас, раз, два, три, чтобы микрофон появился. Короче, ребятки, вы сейчас, вы, вы просто не поверите. За, смотрите, что я нашел. Это окунь. Окунь. Окунь. Ребята, вы не представляете, что я нашел? Я нашел заброшенный корабль. Сейчас я вам покажу. Итак, представляю вашему вниманию заброшенный корабль. Давайте подойдем ближе и посмотрим, что там находится знаете что я нашел знаете кого я нашел я нашел белку но вы ее не увидите вон она бежит как я вам сказал вы ее не увидите она очень далеко сейчас я залезу на корабль Мы идем получается вот повторяюсь это гэс вот посмотрим что там внутри Внутри там ничего нету, но, в принципе, как и ожидалось, там нет ничего интересного. Короче, ребят, я решил забраться в заброшенную лодку. Сейчас посмотрим, что выйдет. Короче, как и ожидалось, тут ничего интересного нет. Типа... Вот, кабина здесь можно жить тупо это все что было здесь посмотрите какой тут шикарный вид ну вот F, в принципе сейчас я подойду ближе всего к гидроэлектростанции заценим весь масштаб вот это вот ГЭС проход проезд запрещен Чуть не упал. Кстати, смотрите. Красота... А воздух тут! А пахная... олла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Ребят, короче, я походу нашел подземный бункер и мяч. Прикол. Подземный бункер. <ролк> <ролк> <ролк> Заметил тут мяч. Вот. Можно будет футбольщик поиграть, если. рубим рубим, мы капусту трм утрм, мы капусту солим солим, мы капусту мнем Мы капусту рубим рубим, мы капусту трм трм Мы капусту солим солим, мы Где же твои игрушки где же? Погремушки где же? Ты играла меня потеряла, потеряла игрушка я. Я, при... я хочу тебя снять. Это контент, бэйби. Скажи привет. Скажи привет. Не убегай, прошу. Это ворог. Дерево. дерево. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> а вообще контент вот так снимается. <смех> что, то опять дождик что ли? Йо, короче, я в Красноярск. Идем. Не знаю, куда? Буду ждать родителей, как приезжают за мной. И поеду в деревню. Какая красота. Солнышко. И Алия такая вот. Короче, съездил в Дивногорск. Свидание пошло не по плану. Но сейчас вроде все нормально. Налаживается. Посмотрим, что будет дальше. А я, короче, впервые попробовал попутешествовать, это прикольно. Но мои путешествия не заканчиваются, я продолжаю путешествовать и еду в деревню. Смотрите, какие виды. Йоу, это Влаг Андрюша, подписывайтесь на канал. И все, на снимать. Да? Да не надо. Внимание, будет танец. <реклама> а, кстати, трюк. Трюк. Внимание, трюк. А, называется... Jump и жопа. Джамп и жопа. Вот. Прыгаем и касаемся жопы. <свес> Я сел. Пока. Да, здрасте. Я вот поправляюсь. А вы как? Рассказывай, Вай, как тебя зовут? Я Андрей Владимирович, Старвой. Сколько вам лет? Мне пока что 16. Потом пятнадцать скоро исполнится. Где же ваш Морсик? Я Морс. Да. Все, что вы можете рассказать? Ну да. Спасибо. Вот, типа, лечусь. А чего? Я хочу это вот. шизофрения. Все в порядке? Да. Все с вами ясно. А? а? Ничего. Ну, я сам послушалась. <смех> я хотела в глаз, ну ладно. Тут я заплевала. <смех> Давай отжимайся. Скажи что нибудь своим зрителям Мои подписчики самые лучшие Давайте наберем 10 лай лайков Скажи мама я не бездарность Ты Загораешь? Скейтер отдыхает а -а -а. Ну? А -а -а. Люблю морс, люблю траву, вы сидите на траве. Если вы сидите на траве, ставьте лайк, пишите вы об этом в комментариях. Всем удачи, всем пока. Я морс. Красиво. <свят> Я пчелка. <свят> Я пчелка. Идем по джунглям. Я сегодня выпил морса. тоже во все укупается и вся тоже вот. вот так вот прыгать Вот, ребят, мы пробираемся сквозь джунгли, здесь нет никого, я один, на необитаемом острове, как бы выживаем как можем. Таня, объясни, как шаг высчитать. А сам-то умеешь, кстати, так можно на Будто Нет, да. Мне понравилось, я еще хочу. Девочки, короче, я такой холодный... Так красиво прыгну. Сам сосредоточиться при Каркар! Карка! Йо, всем привет! Привет всем, ребята! Я пришел, чтобы заснять персиковый закат. Вы готовы? Смотрите. <смех> Вам-то плохо видно, а мне хорошо. <смех> Всем пока.